Всем приветики! Сегодня 24 мая, понедельник. Всех с трудовой рабочей неделькой, чтобы неделька прошла замечательно. прям И снова долгожданные прекрасные выходные. Не забывайте также подписывайтесь на мой канал, чтобы первым увидеть мой новый анекдот. А возможно, какой-нибудь прикольный, классный, ржачный прикол. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Молодая супружеская пара живет в однокомнатной квартире. Приехал к ним друг семьи погостить. Дело ближе к ночи. Начинает готовиться. А кровать-то одна. Положили гостя с собой. На утро просыпаются. И муж у друга спрашивает. Ну, как спалось-то он? Да все, ничего. Да жена у тебя какая-то дурная. Всю ночь меня... За конец держала, а он говорит, да не жена, это я держал, как говорится, доверяй, но проверяй.